и всем привет с вами я Крафтун games и сегодня у нас на прохождении опять же nuclear day вторая часть получается если вам понравится игра или мое прохождение или вы захотите меня как-то поддержать то лучшим выбором для для вас будет поставить мне лайк подписаться на канал и жмякнуть в колокольчик также пишите в комментарии о том как вам игра, собственно ну, а мы начинаем. Но остановились мы на том, что пошли в больницу, новую локацию. То есть, ну как новую. Те, кто не смотрел прошлое видео, для них она новая. Те, кто смотрел, уже старая. Но думаю, тут что-то новое <coughs> все-таки появилось. Журнал катастрофы. Правда, я не скажу, что именно новое, потому что я не совсем помню. День первый. Поступила разом. Около двухсот. У двери примерно пятьсот. В.И. сказал пускать только тех, кто в критическом. Их скоро будет много. Увезли всех, кто не связан с радиацией, в отдельное крыло. День пять. День пятый. У больницы разбили что-то вроде палаточного лагеря. Никого не убедить, что мест нет. В.И. просит помогать по силам всем. Врачи и не справляются. День одиннадцатый. Установили графики дежурства. Готовки распределили в волонтеров. Вои требуют, чтобы халаты были всегда чистыми. Приказал стирать одноразовые перчатки и маски. Кипятить игру. Приходил я. Помогал ставить ветряки для выработки электричества. День 31. Больные в коме. Стали умирать. Крематорий заработал. Видимо, ему не хватило ухода. Ожоговое все забито. Радиоактивные трупы. В.И. просит вывозить куда-нибудь в сторону города. Их кремировать нельзя. хранить тоже. День 54. Волонтеры делают половину работы. Многие принесли кровати. Постельное белье. Несут продукты. Все работают в две смены. Некоторые в три. Персонала все еще не хватает. В.И. приказил увозить безнадежных. И. Д. День 81. Ожоговые начинают разгружаться, но пострадавших не становится меньше. Люди еще идут. У многих ужасные травмы, и они не связаны с радиацией. Говорят, наш район начинают делить какие-то банды. День 99. Полночи полили. Выходить страшно. Пропало два врача. ЮН и ДБ. И несколько волонтеров. ВИ. Ничего по этому поводу не говорит. Я видел, как ночью повезли несколько нескольких с пулевыми ранениями. Вэид и еды всю ночь сидели в операционной. День сто восемнадцать. Заканчивается йод связи с внешним миром нет. Больные все еще никуда, некуда класть. Безнадежные все больше, безнадежных все больше. Многие умирают от долгой лучевой болезни. Персонал заезжается и заболевает. Заканчивается еда. Супермаркеты под контролем дезов сокрушаемый селон ВИ явно не спал уже несколько дней он не отвечает на вопросы говорит работать а что нам остается вы приказал заколотить окна на первом этаже и закрыть все двери на ключ ночью под стенами кто-то есть я видел свет фонарика часто приезжают мотоциклы, мотоциклы. еды и все меньше что нам делать никто не знает вы и заперся в кабинете будто ждет чего-то а чего ждем мы Ух. Короче, полный трендец происходит уже на первых днях, типа радиационное заражение. И людей становится все больше. 200 поместилось в больнице, получается. И 500 на улице. Вы прикиньте, 700 человек. да. Кажется, они лечили больных до последнего мышки пустые Так, какой-то не, не особо что это так меня это насторожил уже как странно что здесь есть э, как баррикады следует больницу написано ну а, это выход пока не надо. Так. А лопаты нету. Что тут? Угу. Так. Тут ничего особенного. Опа. Так, так, так, так, так, так, так. так. Положи. Взять. Так, не надо. Еще можно использовать. А это пустая бутылка, была. ладно. Пофиг. Бен взял, ладно. Дей вообще нету, да? Я так понял. Все вот умиш, дохуй валяется. Ну да, типа, приток больных все увеличился, а им делать-то нечего. Осталось только лечить, а лечить нечему. Одни антисептики. Ключ. Нет ключа. Окей, пошли наверх. Так, сюда явно нужно, чтобы подложить. Ну, доски есть. М -м, отлично. Не идется, да? У, -у, У, я, я думаю, нас ждет ПМ жесткое. Уталова. Палки хорошо горят. пока не буду брать. Так, да. Это вот все мертвые, да? бутылка Так, у -то фиолет, Видимо, нужен для осмотра пациентов. Окей. Записки. пустую лист. Так, давай, лист. пациентам по ошибке были поставлены капель с неверным веществом. Необходимо или скрыть это, или сознаться. Использовать ультрафиолет. Тридцать восемь. Тридцать я видел. Слева там. И все. Ч еще ты? Вот, да. Мало того, что. Они сами умирали, сами по себе это от а как она училая болезнь, так они еще их и травили как-то. Ну, понятно, что по ошибке, но все же. Надо быть внимательней. Хотя они не спали уже сколько дней. Я думаю, внимательность не самая их яркая черта в эти дни была. Надо уходить из этой проклятой больницы. Я ощущал, ввел химию трем пациентам. Двое из них лежали при смерти лежат в моей палате. Другого перевели на палату на первом этаже. Они ничего не поняли. Нужно походить, пока никто не узнал, что это моя вина тот, что на первом этаже в сознании, но, боит, боюсь, он понял. Он не признался, потому что его могли и поебить за это, я думаю. Так, тут были. Поэтому ему осталось только бежать, только вот куда ему идти. Мне вот интересно, куда он собирался. Ом. Мне нужен лом и лопата. Так. Крысы. Ясно. Ясно. <свист> <свист> ты кто? Андрей? <свист> Какой Андрей? Не помню тебя среди медбратьев. Пришел мим... мародерствовать. Да я и не. Слушай, мужик, успокойся, я не причиню тебе вреда. У меня даже оружия нет. Это я чем докажешь, что вы не из этих зуб даешь? Нет, самому пригодятся. Может, тебе помочь? Помочь? Да можно. На втором этаже кабинет уора есть, там сейф. У него в нем сейф сейфе ключ. Понеси мне его мне, а там поговорим. А сейф открыт? А я знаю. А сам чего не и пойдешь. Там привидение, сам иди. Серьезно? Хватит задавать мне вопросы и принеси мне уже ключ. Чокнутый какой-то дядя. Как его зовут? Та-та-та-та-та. Что за странности в больнице со светом происходит? То он есть, то его нет. Мертвый шалят. Прости ты, эй, нас всех не могут. Я же последний врач за всех отвечаю. Похоже на обычные перебои. Точно говорю, это они. Ладно. Я хотел спросить у него, как его зовут. И сказать, что вот этот человек... Э, может быть, он прикалывается, типа. Но теперь уже нифига. Не прикалывается, видимо, нифига не смешно, потому что он реально говорит, что, типа, ну, поведения. привидения. Странно, как все. И где призрак? Мужик, похоже, тронулся тут в одиночестве. Я про то тебе и говорю. Про то я тебе и говорю. Так. Ясно. Он принял за призракаховатый звук поющей чаши. окей а, плюс 60 минус 20 плюс 40 ключ у меня легкая громко какая-то даже странно. окей побежим к нашему дорогому доктору угу. что не уходит ты ты ты ты ты ты принеси ключи до выдачу а да выдачи уже вот, все понял даже спрашивать не пришлось ну привет я насчет сейфа принес да вот твои ключи и нет там призеков я видел это старая хороватый поющая чашу Ха-ха, -а Игнатьють помер, а все равно меня разыграть. Ладно, парень. Ты правда не один из этих уродов. Пошли, покажу кое-чего. Кстати, можешь звать меня Давыдич. Пошли, будем знакомы. Завершено в больнице. Да будет свет. Он какой-то очень странный. Мне рядом с ним. Честно говоря.. Неудобно очень. Типа фиг знает, что от него можно ожидать. Ну привет, духа, Цвет так мигает с генератором. Беда. Это все призраки души атомного карнавала. Неупокоенные. Могу парить генератор. Да, но он в подвале. Только это. Не пущу я тебя туда, умеешь. Почему это думал? Ну, радиация там. Что непонятно. Хочешь вниз, смени свои обноски на намод и на... И на модник на что-то стоящее. Как найдешь, во что одеться, приходи. Посмотрю на тебя. Стартер парк. Спасибо, братан. Мне не надо. Получается, нам домой теперь только, да? Где я должен был найти моток ниток? Непонятно, честно. Блин, лопата. Лопату забыл сделать. Да и тоже, кстати. Твою же налево. Тут мапканиток не было, насколько я помню, да? М -м -м, батарейка. Ну-ка, просто бутылку положи. Беги, беги. Не надо. Мапканиток. Ключ. Он камеры открывает. Не камера, а палаты. Я уже плохо ориентируюсь в этой больнице. Но помню, что закрытые, точнее, закрытые палаты были на втором этаже. 37-я. Вот сюда вроде. Матка так нету. Возьму тряпочки. Бутылки нафиг не надо. Блин, где все нитки? Где-то тут были палки, кстати. Но уже нету, видимо. Не то. Ладно, поищу. Пойду. Хорошо. Вот я же говорю, они тут идут. И клей тут, кстати. Кстати, а клей. Клей нам тоже нужен. Вот у детки. Место. Как же мало места. Есть рюкзак какой-нибудь, нет? Я же не знаю, что выкинуть. Молоток. Вот молоток я за я, конечно, взял. вот эту бутылку все в принципе я сейчас смотаюсь быстренько домой вот мы уже и в больнице благодаря монтажу теперь ищем ищем где там, там влево там металл. тут металл. Да. Металл. Ну, уже тем временем весь поэтому ищем ищем ищем так тут еще доски М -м. окей осталось только лишь железо и все и у меня квест будет выполнен нитки а, нитки и изолента есть все что мог взял того столовые нельзя да Пожали, побежали. Откопаем тут сразу, чтобы потом туда и сюда не таскать домой обратно. Отмычки, отмычек у меня нет. Надеюсь, я пожалуй, ломимся. же это тот, кто заперся. Но я что-то не вижу, тут ни одного чела. Пойдемте дальше. Нам нужен лист металла. У -у -у. Так. Это нам надо. У -у -у. Энергетик тоже используем, потому что у меня очень мало. Это он еще бавка к этому передвижению дает. Нифига. Если бы знал, я бы его хлебал только так, блин. Потому что я за кадом так набегал. Да, вы не представляете. Спасибо тебе, энергетик. Зачем было делать такую, типа, анимацию? Ни себе. Я думаю, он на 11 прибавляет, а он добавляет 8. Ой, 8. Да, 8. Ни Лучшее, что я находил в этой игре, вот за все выпуски наверное. Ключи есть. Хорошо. Тут еще какая-то дверь, мы ее не открывали, получается, да? Записочка, записка мертвеца, сейчас почтем. Я сюда спустился, то есть, ради записки, да? Ключ нашел тоже, кстати, от записки. Ну и по... тут ресурсы есть, конечно, но их не так много, чтобы прямо лазить за ними. Их там было много наверху. Кнопка Sprint не нажимается. Так, запасной выход. Или это я вернусь туда, куда, откуда пришел? По-видимому, да. <coughs> я думаю, подвал какой-то первый этаж. <coughs> так. Лесть металла. Тут я уже искал, то есть он Хэн поймут где. Ладно, давайте, пожалуй, на этом закончим. <coughs> Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Также пишите в комментарии, как вам игра, продолжать ли ее проходить или нет. Можете, кстати, написать советы по данной игре, указать мне на ошибки мои. Ну и напишите, где мне взять этот гробанный лист металла. Ну и а на этом все. С вами был я, Крафтон Геймс. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.